Давайте выполним базовое упражнение для постановки голоса. Мы будем работать с двумя основными звуками, звуком А и звуком У. А это ширина нашего голоса, У его глубина. Поэтому ваша задача первейшая проработать именно эти звуки. Будем выполнять упражнение из методики по возрождению природного голоса. Оно достаточно простое, но есть свои нюансы. Давайте покажу. Итак, где вы можете допустить ошибку? Самая распространенная ошибка при выполнении данного упражнения это артикулировать, открывать широко рот, особенно на звуке А. Я думаю, вы обратили внимание, что у меня рот практически вообще не шевелился и нижняя челюсть не опускалась на звуке А. Если вы ее опускаете, выполняете физическое действие, то будет вот так звучать. У -а -у". То есть вот эта вокальная позиция, Поэтому ваша задача не опускать челюсть, держать ее. Вот так. То есть внешняя артикуляция у вас практически не задействована и внутренняя тоже не особо работает, максимально нужно проделать упражнение сглаженно. Мы не обращаем внимания на красоту звучания нашего голоса, мы не представляем, что потом вот именно таким голосом мы будем петь песни, конечно же нет, это наша черновая работа, которую никто не видит. Так мы прорабатываем основные характеристики звучания нашего голоса, добавляем ему плавность и улучшаем звуковедение. И еще важная рекомендация, делайте это упражнение ну, практически максимально низкими нотами, какие вы можете взять. Не совсем низким, потому что это будет тогда зажато звучать, прям вот совсем уже не будет получаться. Но и не делайте в середине диапазона. Как определить середину диапазона, это тот голос, с которым вы разговариваете. Вот лично для вас это и будет середина диапазона, очень удобные нотки. У -а -у. Слышите, да, звук? И как я делала до этого? У -у -у -у. То есть вы слышите, что при выполнении упражнений я использую более низкие нотки. Таким образом вы выстраиваете своеобразный вокальный фундамент. И так вы делаете 8-16 раз, негромко, в своем темпе. Вы можете делать отдых после каждого раза, делать вдох, выдох, глоток воды. Пожалуйста, главное создать для себя максимально такие комфортные условия для выполнения данного упражнения. Я уверена, что если вы будете ежедневно делать это упражнение в течение недели, ваш голос изменится, изменится звучание вашего голоса. Попробуйте проделать этот эксперимент и Затем напишите мне в Instagram, что у вас получилось. Заметили ли вы изменения в звучании вашего голоса? А также поделитесь в отзывах здесь на сайте своими впечатлениями от выполнения данных упражнений. Таким образом, у вас получается небольшой комплекс упражнений для работы с вашим голосом. Это упражнение хам, упражнение стон и упражнение уау. Добавьте сюда упражнение на дыхание. И следующее у нас будет распевка. Еще будет распевка. И еще одно очень интересное упражнение, которое сразу позволит вам петь лучше. И таким образом у вас уже формируется небольшой комплекс упражнений на каждый день, который вы можете делать и ежедневно улучшать звучание вашего голоса.